Привет, народ! Если кто знает, может даже и подписан на канал Самова. это мы самовары Юрия Чепеля вот, так что знаете, что канал есть его можно просматривать, но канал взломали Юрий туда не имеет теперь доступа у многих после нового года, ну в основном первого числа это было Взламывали каналы но к концу января уже многих вернули там надо доказывать, что это именно ваш канал, подтверждать это. Это хорошо, если ваше лицо есть где-то на видео, эти можно скрины предоставить. Но это муторно, все равно возвращается каналы. Также и в этой ситуации с Юрием получилось, его канал взломали. Вот. Тот, кто следил за его творчеством, сейчас он открыл пока второй канал, называется Юрий Чепель МСВ. Мы самовары сокращенно, да? Ссылку на канал я оставлю под видео Заходите, кто был подписан на тот канал Мы самовары Можете туда подписаться Просто вот такая беда у человека, взломали канал Вроде он там пытается, добиваться, Но пока что-то не получается вернуть канал Так что имейте в виду. Вот. вот такие вот делишки Грубо говоря, это первый взломанный канал Из, грубо говоря, из тех каналов, которых я знаю ну, общаемся, к примеру. А так-то много у кого взламыли. Таких видео в интернете полно. Так что вот такая беда у человека. Но второй канал открытый. Видео будут пока там. Первый канал тоже дееспособный. Не знаю, в основном там требует это. Выкуп туда-сюда за канал. Ну, естественно, это никто ничего платить не будет, потому что это ничего не вернется. Вот. Дай Бог, конечно, Юрию восстановить первый канал, потому что там почти половиной ну, тысячи человек было подписчиков. Вот. Сейчас на данном моменте 25 человек всего лишь на новом канале. Вот. Кому было интересного творчество, заходим на новый канал, подписываемся. Все, так что взламывают каналы обычно как приходит на почту письмо якобы от Ютуба, Знаете, от Ютуба такое письмо не может прийти, это может прийти только от Гугла письме указано, что там шильдик ютубовский, все. Типа на вашем канале есть спам-видео, которое надо удалить в течение 24 часов. Естественно, вы потом переходите по ссылке. После этого ссылки э, мошенники получают доступ к вашему каналу, меняют э, на свою почту контакты. И вы уже больше не владельцы, они становятся администратором этого канала. И вы доступ уже не имеете к этому каналу. Так что такие письма не принимайте, не читайте. Вот, только от гугла и обращайте внимание кто автор письма потому что вся страничка как бы ютюбовская а там идет личная страница именно адрес почты на это обращает внимание многие вот на этом прокололись и вот так потеряли каналы так что общение только через администрацию ютюба ни по каким ссылкам никуда ничего не переходите и ничего не открывайте будьте аккуратны своими каналами жаль потом потерять столько трудов столько вложенного времени и сил так что не пользуйтесь ну то есть не переходите по всяким левым ссылкам всем удачи всем спасибо всем пока всем развития своих каналов пока народ!